Крытые острова шестого сезона уже на подходе. Успей забрать свои награды.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 Годными крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм Таким, например, как Sea of Dives и не только Ну а мы, конечно же, начинаем, друзья! В преддверии подготовки к шестому сезону Воров Нас порадовали совершенно новым приключенческим событием Таким, как Скрытые острова Это событие у нас временное и продлится оно с текущего дня да, На момент которого была запись данного видео по 3 марта А потом успевай собрать все награды и все достижения, которые будут представлены в этом приключении Это первое приключение, открывающееся. Соверш новую серию ограниченных по времени событий, ориентированных на повествование. Оно позволит нам искать ответы в эфирном тумане, который сейчас окутывает разрушенный аванпост золотых песков и возможно начинает распространяться. Так как команда разработчиков стремится сделать контент Seo of Divs гораздо лучше и динамичнее, а поэтому это приключение никак не воспрепятствует сезонному методу добавки бесплатных регулярных обновлений контента для игры. Так что это событие будет проходить вместе с какими-нибудь другими обновлениями или же дополнениями в море воров, предлагает совершенно новое приключение примерно каждый месяц. Каждое такое событие будет продолжительностью не менее двух недель. Об этом недавно разработчики уже детально рассказывали в своем блоге от 27 января 2022 года что нас ждет в этом приключении. А нас ждут секреты, сражения, награды и уникальный кинематографический трейлер который расскажет о каждом приключении ну и давай немножко поподробнее в чем вообще здесь э, суть. Давай начнем с состояния морей. Начинается событие скрытых островов с новой угрозы которая у нас подвергла аванпост золотых песков изменениям было внезапное исчезновение капитана пламенного сердца с неба и сообщение о появлении таинственной бель все эти события вызвали шум и в море воров, а конкретно за день лидера тюремных крыс, такую как Ларину, которую мы можем наблюдать практически возле каждого форт-поста да, на карте. Она достаточно бдительно наблюдает за всеми этими странными событиями и всякий раз, когда мы захотим отправиться в приключение, мы должны будем подойти к Ларине, у которой долж должна быть зацепка, которая поможет нам начать и даже поманит вас, если вы подойдете к таверне. Другими словами, пуститься в это приключение будет достаточно легко. Но это, скорее всего, приключение подойдет более опытным игрокам. Но если ты совершенно новый пират, который не отличает обычное пушечное ядро от книпеля, то тогда тебе советуют просто-напросто освежить свои знания, прежде чем погрузиться в эти самые приключения под названием «Скрытые острова». На официальном сайте «Море воров» тебе будет доступна вся возможная информация. И если тебе нужны будут детали, да где что нужно почитать, я специально для тебя в личном сообщении ссылочки необходимые скину. Там будет подробный учебник для начинающих, который поможет тебе освоиться. Напоминаю, что событие уже стартовало и продлится Оно до 3 марта текущего 22 года. Какой-то дополнительной Информации разработчики выдавать нам не стали По поводу совершенно нового приключения Лишь только показали нам совершенно Несколько новых интересных скриншотов Да, которые уже доступны в свободном Обзоре. Ну и естественно трейлер ты Уже видел. Скорее всего данное Видео носит ознакомительный характер, чтобы Ты мой дорогой друг не забывал и был в курсе Что у нас сейчас происходит в мире Море воров и успел забрать Свои самые сочные первые.